Вот это номер Вот это... Слушай, аккуратно Что-то я даже боюсь туда Вот это пробоина Сегодня у нас Благовещение Мы пошли посмотреть, что на озере происходит а тут уже канал Суэцкий Да, вот тебе и озеро Уплыло на... озеро наше деревенское А я думаю, что-то еще меньше стало оно Да, печаль, печаль, что скажешь Ну, интересно, то ли бобры прогрызли, то ли так страшно выглядит и печально. Озеро большое было. Вот буквально в прошлом году осенью. Сейчас, наверное, и рыба вся поуплывется. Ага, вон там оно. Вот так вот минус одно озеро. Что тут нормально? Ой. Слышь капкан, Леш. Капкан не помогает Рулетка измерит, интересно, на сколько он у него убил? выпасывает ее туда. Ну, понятно, просто все уходит. Вся водичка. Печаль. Так-то тут красиво. Сегодня 11 апреля. Мы пришли спустя, получается, 4 дня посмотреть что происходит на Рыжковском озере но как мы видим вода еще больше убыла как, ну, по сравнению даже с прошлым разом вот. и бежит, бежит до сих пор что-то там Алексей мерит 80 э, до 1 вот аккуратненько Ого. 2,80 до дна. Не ходи так украины. Уже поток уже потис. Да, и поток уже потис, конечно. Так, осторожно, как говорится, ловушка. Как-то так. Вот, видно, что тут была раньше водичка. А сейчас вот такая... Как я не знаю, как называть... Короче... Ну, уже. Дно уже, да. Туда водичка уходит. Ну, понятно, что ну что, более, тем более, в этом. Ну, если вода как бы давит, то, конечно. Продавила все. Ну, дырку этот, может быть, проделал где-то. Тут вот. И это. И камуши тут что-то. И все. И палки какие-то, да? Я уж не помню, мы это делали или в общем простор для творчества открылся Тоннель бобровский может он еще одну дырку собирается там делать или он там жить может? Надеюсь, мы его не увидим. Ну, ладненько. Давайте прощиваемся на этой минуте.